Всем привет! Я решила написать видеорефлексию. Насколько у меня это получится, я не знаю вообще. Несколько дней собиралась, даже не дни, наверное, неделю. А может и больше, потому что написать текст, видеорефлексию, я сделала. Это было давно. Это было сразу, как только закончились 30 дней. Я одна из первых ее написала. Сейчас уже не помню, о чем там было. Я даже заглядывать не стала специально. Но ощущение вот того, что было до рефлексии, ну, то есть до марафона, марафона я пишу как Бог, и сейчас это вот абсолютно разные ощущения мира и себя. Я вот как будто совершенно два разных человека. Хотя, в принципе, ничего не изменилось. Но у меня там много чего изменилось. У меня тут такая бурная деятельность началась в моей жизни. чем я сама ее начала смело плюнула на все и сказала мне плевать, что будет там какие-то последствия. Я вот хочу сделать, я это делаю. И сразу появились помощники, и сразу появились возможности, как только я снова приняла решение. И такую решительность я обрела именно благодаря тому, что я решилась пойти на марафон. Поверьте, это было непросто, потому что я считала себя тем самым промежуточным, неталантливым звеном между моим отцом и моей дочерью, которая вообще очень красиво пишет тексты. Отец вообще уникальные вещи писал. Ну, не, не был известным писателем, но писал, он вообще великолепно сценарии писал и так далее. Я считала, что на мне природа, на детей говорят, природа отдыхает. И вот с этой мыслью я всю жизнь жила, что... Мой ребенок должен стать талантливым, а на мне природа отдыхает. Вот такой шаблон у меня внутри был. И здесь именно я пош... и когда я пошла на марафон, я была уверена, что я это делаю не для себя, я это делаю для дочери. Ну, вот так вот у меня внутри такое ощущение было. И когда я начала писать, и стали происходить просто волшебные вещи, я вам скажу просто, вы не поверите. Мало того, что дочь моя стала проявляться, в инстаграме ее в этом видно не было, ну, было видно, ну очень мало, как будто вот она закрытая какая-то была. Я такая, у меня было ощущение, что, ну, вообще супер все, ну, что наконец-то она появилась, она написала, что у нее есть страхи, она написала вообще такие вещи, о которых она раньше молчала. Дело в том, что у меня много лет я не могла начать ремонт в квартире. И, наконец, я решилась на это. И я это делаю не сама, а это делает, э, э, так скажем, человек, которого я вообще не надеялась, что он мне поможет. И он вдруг так неожиданно э, решил мне помогать спокойно, совершенно. Я практически не трачу на него деньги, а трачу только на материал. Ему там... Так, чисто как благодарность. То есть человек пришел ко мне на помощь. Я, конечно, об этом его попросила. И я понимаю, что ему нравится мне помогать. Потому что когда-то я ему помогла. Много лет назад. Дочь моя, у них много лет не продавалась квартира. Квартира в таком, в новороссийском. там... У них с водой проблемы. Они много лет не могли ее продать. Они года два уже ее начали продавать, решили купить другую. И квартира не продавалась. И они уже просто вот ну не знали, что с этим делать. И тут вдруг, недавно я узнаю, что квартиру наконец-то они продали. И мало того, им повезло. Они купили практически, ну сейчас очень сильно цены, вы знаете, выросли за квартиру. Они ее купили даже без ипотеки. Ну, там родители его помогли, парни. И ту квартиру они продали очень хорошо. То есть все как-то вот оно само пошло потоком. Я понимаю, что это благодать только тому, что я села и стала писать. Писать все подряд. Я видела, что народу нравится, и мне самой нравилось это делать. Я ощущала какой-то внутренний поток, какое-то ощущение удовлетворения. Иногда было трудно, не хотелось. Но я понимала, что если я заявила, ну там, заплатила небольшие деньги, это вообще ни о чем на самом деле. Я была уверена, что я могу бросить в любой момент все это, если мне не будет нравиться. Ну, в смысле, я потеряю к этому интерес. На самом деле, именно мое желание, что я сама заявила волю, что я буду участвовать в марафоне. Меня заставляла каждый день делать действия. И это было на самом деле не всегда просто, не всегда мне этого хотелось, не всегда было какое-то там чувство, что у меня сегодня нет импульса, как писала. любила писать Нелли по этому поводу. Да, иногда не было импульса, но я садилась, и начинала что-то там калякать, и у меня появлялась тема сама, откуда она выплывала. Иногда даже я сама не понимала, как это все происходит. И даже вспомнила, как я когда-то писала стихи, и даже стихи начала писать снова. Ну, не прямо вот поэтеса, но какие-то моменты и очень-очень интересные происходили. То есть стало происходить то, что застряло, завалялось, мир стал шевелиться вокруг меня, я стала освобождаться от старого, от прошлого. Я прям чувствую, что жизнь стала очень сильно меняться. Стали вещи происходить, которые много лет просто с места не сдвигались, вот реально не сдвигались с места. Ни один и ни два года, а может быть и больше. И благодаря только тому я понимаю, можно сказать, ну подумайте там, ну типа вот, ну, ну так получилось. Это случайность. Нет, я вижу и чувствую, что это не случайность. Что если я, я или кто-то хочет, чтобы жизнь его начала меняться, нужно начинать с себя. Если я хочу, чтобы моя... Я хотела, вроде как желание мне было, чтобы у дочери все сложилось. Я начала с себя. Это было потрясающее ощущение, что ты делаешь какие-то действия. А, думая о ребенке, ну, я не ее не заставляла, не кричала, не дергала, я просто делала то, что я сама от нее хотела. Я начала жить, я начала проявляться, я начала действовать. И это потрясающе. Да, не всегда легко, иногда застреваешь, иногда впадаешь в ступор, и даже в депрессию. И даже у меня было начались Вообще очень сильные ну, телесные недуги полезли откуда-то. Но я же понимала, что это все только потому, что я ну, действую, что все это внутри начинает раскачиваться, как вот если человек лежал, да, болел, там ничего не делал, мышцы у него атрофировались, и вдруг начало все шевелиться. Естественно, вся вот эта фигня, все это болото начинает всплывать, и все начинает, и тело реагирует тоже. И, в, и внутренний, и внешний мир начинает реагировать и показывать, куда идти или куда не идти, что делать или что не делать. Я совсем по-другому себя увидела, я по-другому увидела людей, которые меня окружают. Я просто по-другому стала жить. Вот представить себе, к примеру, что вот ты был ребенком, ну вот у меня по ощущениям, и после прохождения марафона вот настолько ощущение, что я выросла, я выросла внутри э, до какого-то состояния совсем другого. Я давно взрослый человек, давно уже, уже, уже, как сказать, пенсионерка, но при этом у меня ощущение жизни очень сильно изменилось. Я сама себя, наконец, стала принимать, я стала э, любить себя, я стала ощущать себя по-другому. И мне пофиг даже стало то, чтобы мне говорят, да, я могу по-прежнему там обидеться, мне бывает страшно а, смотреть иногда на себя в зеркало, потому что я на самом деле очень многое мне во мне не нравится, ну, в себе <laughs> имею в виду, а, но при этом я поняла, что это интересно, это, любопыт, это самое любопытное занятие, самое уникальное, самое увлекательное занятие – это заниматься собой, своей жизнью, не жизнью детей, не жизнью родственников своих, там или знакомых, или близких, а своей собственной. И вот это самое потрясающее. Я благодарю себя и, кома Нелли, и команду Нелли, что я... Столько времени сейчас нахожусь в этом поле, я продолжаю писать уже по своему желанию, по, по тому, что происходит. Я могу это сделать в любое время. И всегда получу ответ. И всегда будет реакция. И мне радостно, что я вот так вот по-другому. Даже не по-другому. Я вот такая есть. И то, что сейчас происходит, это уже не удивляет меня. Я просто понимаю, что я стала другой. Я понимаю, что теперь уже ничего нельзя изменить, вернуть обратно. Это невозможно. Просто как будто вот ты сидел, была куколка, и, наконец-то, выпорхнула бабочка. Вот такое чувство. Пока-пока. Я всем желаю поучаствовать в этом марафоне и осознать, насколько на самом деле зависит все только от меня, от того, кто делает это и кто этого хочет. И сколько бы мы ни думали, что причина там в ком-то другом, начинается все с нас, из точки, из, из точки меня, да, из точки меня.